Без маски никак. Под принуждением, под вашу ответственность. Я хочу пройти мимо рамки. Под принуждением, под вашу ответственность. Трое суток прошло. Я сейчас хочу ознакомиться. А где вы Антон Николаевич увидели? А вы в своем уме с, это, с бумажкой разговаривать? Мы их теряем. А, нет, они прячутся. Антон Николаевич. Нет такого. Я у вас тут на входе стою, и я хочу пройти, ознакомиться с материалами дела. Если вы меня сейчас не пропустите, я составляю акта о том, что вы не допустили меня до ознакомления с материалами дела. Мне еще нужно передать лично в руки Амельченко Татьяне Романовне. Как-то нельзя, если можно. Руки есть, значит можно. Правосудие РФ опять закрыто, да? Целиком полностью здание закрывается? Я так понял, вам запретили, да, общаться? Благодарствую, что признаете со второй попытки. Не пускает и все. Вот такой у нас правосудие РФ. Причина? Грамотное общение. Да Адольфа уже нету, уже давно сняли его два года назад. Кто их знает? Они же молчат. Так вы мне что отказываете? Терпение и маска, да? Все перетрут, да, как говорится? Так что, вы меня не пропускаете. Молчание – знак согласия. Тем самым было нарушено право на доступ к правосудию и право на защиту. Не задумайтесь, кому вы служите. Народ ли? они не работают, они служат, а думают, что работают. Правосудие РФ закрыто. Дальше первого этажа не пускают. Полностью здание закрыли. Посмотри, какой Герасимов молчаливый. Вообще ни слова не проронил. А у них у всех одинаковый статус. Вас же никто не заставлял, вы сами клятву дали. Так будьте любезны, исполняйте свои должностные обязанности. Я им кучу бумаги туда запульнул, хитрят что-то. Поехали. Здравствуйте. необходимо здесь. Обязательно? Без маски никак? Под принуждением, под вашу ответственность. Здравствуйте. Я хочу пройти мимо рамки. Документы Шестой участок. ознакомиться с материалами дела. Маска, маску, Под принуждением, под вашу ответственность. сказали, пригласят. Когда? Так три дня прошло? Это... Узнать, сказали, пригласят. Номер телефона скажите. Три-два-три вы сказали? Вот перезвонили, сказали, что завтра в 4 можете подойти. В смысле в 4? Трое суток прошло, я сейчас хочу ознакомиться. Тогда -да -да, да, Какой трое? Пять суток уже прошло. Так я звоню, они трубку не берут. Николаевич, ну, ко мне а где вы Антона Николаевича увидели? <связывающие> а? <Перекомендую>. Вот этот? Да, <связывающие> <связывающие> <связывающие> Ну, а вы в своем уме с, это, с бумажкой разговаривать? <связывающие> Чего они трубку-то не берут? Не могу знать вы можете от себя набрать их? вы можете от себя набрать их? Мы их теряем. А, нет, они прячутся. Вот. Антон Николаевич. Нет такого, живой мужчина хозяин Антон Николаевич. Хозяин вас Антон. беспокоит судебный участок номер 10, секретарь судебного участка Мартынова Наталья Рашидовна. Я приглашаю вас на 27 января в шестнадцать знакомиться с делом, с гражданским делом. Я у вас тут на входе стою, и я хочу пройти знакомиться с материалами дела. Замечательно, я вам повторю повторяю. Будете знакомиться с гражданским делом 27 января в 16.00. Значит 00. так, девушка, представьте, пожалуйста, как ваше фамилию. Я уже представляла все. Я все уже вам сказала. Я секретарь судебного участка номер 10. Тогда меня, меня послушайте. Я более чем пять суток назад направил э, волеизъявление на знакомление с материалами дела. 5 суток прошло, вы меня не пускаете. Вы нарушаете право на защиту. Информацию И... вам повторить? Я, я да, слушайте сначала. Если вы меня сейчас не пропустите, я составляю акт о том, что вы не допустили меня до ознакомления с материалами дела. Можете составить завтра предъявить. Завтра будете завтра. знакомиться с делом. Сегодня же будет отправлено в ККС, Совет судей, председателю суда и ТД и ТП. Здравствуйте. Что, не здоровайтесь. Да, Что-то они трубку не берут. Может, наберете от себя? Спасибо. Мне мало того, что надо ознакомиться с материалами дела. Мне еще нужно передать лично в руки Амельченко Татьяне Романовне. Как-то нельзя, если можно. Руки есть, значит, можно. <реклама> Что, правосудие РФ опять закрыто, да? Целиком полностью здание закрывать. Я так понял, вам запретили общаться? Вы вроде, вроде хотели набрать это от себя, не, не перезвонили, шестого никто не звонил, а? А кто вас снимает? Благодарствую, что признаете со второй попытки. А то, что вас снимает видеокамеры, вон у вас это по всему зданию, вас это не стесняет? Целое здания уже закрывает. Да? Отдел полиции закрывали. Городской суд. Не пускает и все. Вот такое у нас правосудие в РФ. А причина. Причина? Грамотное общение. Да Адольфа уже нет. уже давно сняли его два года назад. А? Да вот так. А может, причина в том, что Общественный комитет по борьбе с коррупцией. А, а может быть удостоверение журналиста? Кто их знает? Они же молчат. Так вы мне что отказываете? Я вас правильно понимаю? Да никто мне не призванивает. А? Что? Терпение и маска, да? Все перетрут, да, как говорится? А можно посмотреть ваш этот антисептик? Вынести, пожалуйста. Это для всех или для вас только? Сергачев, а как по имени? Не подскажете? По имени можно обращаться? есть? Как зовут? Владимир? Николай? Николай, подайте, пожалуйста. Я хочу для вас же это сказать, что там находится. Вы видите, что даже состав заклеен. А знаете, почему заклеивают? Потому что токсины содержат, скорее всего. Так что вы меня не пропускаете. Я вас правильно понимаю? Молчание знак согласия. Под принуждением, под вашу ответственность. Благодарствую. Что делать канцелярию можешь набрать? Лех, okay. а? Ну, почитай сначала. А, думала, потом распишись, да? не желаете поучаствовать в правозащите акт подписать о том, что не пустили в здание и не ознакомились с материалами дела? Просто зафиксировать факт. Свидетель? Очевидец. Не свидетель и не понятой. Очевидец. А ну, почитайте сначала. Могу зачитать, если не ясно. имя, отчество, фамилия. Поэтому а у нас статус такой. Mm -hmm. Обязательно. Можете, можете также написать. Живой мужчина. с, okay. с таким. Mm -hmm. Благодарствую. Девушка, не желаете поучаствовать? Подожди, я сейчас зачитаю. Я вам зачитываю акт. А, город Сургут, Гагарина, дом 9, 26.01.2021, 10.13. Акт. Вы мешаете работать? Я вам не мешаю. Более четырех дней назад через систему газправосудия в Сургутский городской суд а, мировой. Так, мировой суд было направлено в на ознакомление с материалами дела. Номер 02-62-88, 26.10, 20.20. 26.01.2021, 10.00. Я пришел по адресу город Сургут, вот это здание. <связать> а, улица Гагарин, дом 9, на судебный, ну, судебные приставы Мегачев и Герасимов а, отказались от, общаться и молчали, и не пропускали в здание. Дальше проходной. По телефону 778-323 никто не отвечал многократно. Тем самым было нарушено право на доступ к правосудию и право на защиту. Расписались три очевидца. Озвучено на проходной в 10.26. Расписаться не желаете своих действий? А? Николай? Письменно отказать не желаете? В доступе к правосудию? Нет, не желаете? Под принуждением, под вашу ответственность. Не задумайтесь, кому вы служите. Народу ли? Благодарствую. И кого работаете? Да они не работают, они служат. А думают, что работают? Не, не хотят они. Еще раз несколько, несколько раз позвонил им. Трубку не берут. Вот так у нас опять это. Правосудие РФ закрыто. Дальше первого этажа не пускают. Полностью здание закрыли. Ну, если они на завтра назначили, значит, у них дело, так сказать, готово? Да какое готово? Я еще пять суток назад направил. Они еще два дня назад должны были приготовить. Они просто решили замурыжить. Ну, замурыжить послезавтра. О, завтра будет известно, замурыжат они или не муржат. Если завтра у тебя уже доступа не будет, тогда это уже будет понятно, что... А я... почему именно завтра? Че, Кельжанов завтра выходит или что? Возможно. Может, и подарок готовят. Действительно. Сегодня только Герасимов был. Смотри, какой Герасимов молчаливый. Вообще ни слова не проронил. Другой прыгки какой? А? Не, к Мигачеву вообще претензий нет. Он молодец. Он, видишь, и антисептик дал посмотреть, и это и пообщался немножко. А кто выше, Герасимов или Мегачев? А у них у всех одинаковый статус. Не, я имею в виду рост. А рост там? Да. А какая разница? Я не просто не, это, не понимаю, кто не Герасимов, кто Мегачев. Да, у них одинаковые все звания, младший что-то там э, лейтенант. Все младшие. Ага. А они в здании не пропускают? Ну, а что они сказали? Особый режим. А что особый режим? Ну, особый режим скажут. Так пускай спустятся, поговорят со мной. Они даже трубку не берут. Что за, за это? Игнор полнейший. Сколько у них по срокам а, готовка дела? Три трое суток. А, трое суток? Да, отправляешь, трое суток прошло, все, пришел. Пока поперчат, пока посолят, да? Пока поварят. Дело не готово. Вас же никто не заставлял. Вы сами клятву дали. Так будьте любезны, исполняйте свои должностные обязанности. Отдавали ли? А? Отдавали ли? Ну. Никто не знает. Никто не знает. Вот, наверное, поэтому и сопротивляются, потому что не давали никакую клятву. Все можно сказать. Видать, я их это совсем в угол загнал. Раз даже в здание не пускают. Логично? Не допускают к ознакомлению. А в связи с тем, что ты подал, тебе это очень важно на этом деле. Конечно. И они понимают, чем это я им кучу бумаг туда запульнул, и они мне всячески по телефону уверяют, что оно все зарегистрировано, передано якобы этой судье, Амельченко, но при этом не знакомятся с материалами дела. Хитрят что-то. Ну, тут два момента. Или они, они знают, что ты в любом случае э, ведешь фиксацию, этого они боятся, да, там, судни попадут. А второй момент, что значит, ты что-то подал, то, что раньше не подавал, и на которое обязательно должен быть ответ. Да. А что не подавал раньше? У тебя время есть? Для чего? На почту я хочу сидеть. Ну, это, Или сидеть. это да. Может, на почту закинуть мне и это, отпущу. У меня сейчас уже говоришь, что этого... ну, ну, пошли со мной. Сейчас я именно через почту это все запыльну.